Mm. <music> Финал конкурса «Красоты, грации и творчества мискафу 2018 состоялся 2 марта в Большом зале КСК «Уникс». На сцене только самые талантливые и красивые девушки, те, кто прошел отбор в заочном и очном туре. Из 123 студентов, которые изначально подали заявки, на сцене оказались только 22 девушки. Студентки Казанского университета в возрасте от 18 до 25 лет демонстрировали свои таланты в музыкальной, танцевальной и поэтической сферах. После выступления зрителям и жюри был показан видеоролик, где участница отвечает на различные вопросы сферы математики, астрономии и физики. А после жюри определило топ-10 конкурсанта, которые вышли на сцену в национальных костюмах и стали участницами Блиц-опроса. Безусловно, моим кумиром являются мои родители. Они для меня идеал любви, верности. Именно они воспитали во мне все самые лучшие качества, которые я имею и, возможно, показываю сегодня и сейчас. Заключительным этапом стало дефиле в свадебных платьях, которые девушки репетировали не раз. Ведь ходить на высоких каблуках, держать осанку и улыбаться не так легко, как может показаться на первый взгляд. По итогам конкурса титул Мисс Кэфу» 2018 и корону завоевала 17-летняя студентка инженерного института Казанского университета Мария Иванова. Если честно, я была очень шокирована. Я не слышала никого вокруг, я ничего не видела. Я просто пыталась как бы осознать мысль то, что я победила в этом конкурсе. Дело в том, что раньше я никогда в таких конкурсах. Здесь каблуки для меня было впервые. Ходить, держать правильную осадку, улыбаться и ходить правильно. Вот это самое главное, с которым я столкнулась. Жюри определило первую и вторую вице-мисс КФУ, а также победительниц в различных номинациях. Каждая без исключения была достойна главной победы. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.